короче, ребята, заливная рыба гадость и продолжаем с вами играть в 3 знакомиться с игрой, так, languages language setup стоит на русском а что-то на английском, я не понял options эм, display, audio display, control, gameplay я ставлю Извините, выйдите, можно? Я ваш машину рефезирую. Ай, блин, Лешки-Коркис! А машина-то красивая. Вообще-то, была. Да. Ой, Мерцесский, извиняюсь. Им бы понравилось это Да Я не на машинке Короче А без машинки скучно Киллбейны Рейкастер. Okay. Не, ну ладно, пока что не будем с его лучидорами этими сражаться Потому что, ну, у нас есть задание, ай, посложнее, чем с лучидорами сейчас сражаться Вот, вас сами <laughs> машина уже сбивает Тори, торч, торч. Машина называется. По левой стороне. За тоже дает авторитет. Маленько, но дают. Две за миллиметражи. Тут называется нюрмис С Outcoming claim Тут это, правда, называется по-другому Тут это называется респект В принципе, у нас дима респект в рим джобс надо поехать ай блин пирс стоп а может не в эту а может быть в мою эту надо починить ее еще карбон не будет так будет лучше верно управляем за нос два колеса управляем за нос два колеса на 5 метров мейкап дизайн поверсайд а это поворот сайт управляем за нос там Респект плюс девять, респект плюс два. Респект и уважуха, братух. У нас брат за брат за основу взятый, все эти дела. Мастерская. Это механик. Нужно сложать. Перформанс. Так. Турбины. Бампер. Нитро. Апгрейд. 150 кил. А это на. На горез. Лучше будем до второго, до... это может до третьего, это может до второго, это... Нету денег больше, нету, не хватит ни на что больше денег, короче. На Escape Back, на Boody Mode. Не, ну, не, на Escape, на... На крышу, руф да не нормально ну colors body colors paint one ну фиолетовый такой возьмем темно темно темно фиолетовый вот такой вот и глаз или матовый не лучше пускай будет вот такой вот не не конфетный цвет а вот такой вот матовый металл а ну ладно пофигу назад назад короче рим колорс а это цвет колес не назад а я подсветку думаю. рамблер какой нибудь вот такой вот темный и все ну и сто треснет так а это что? Color Screen. Все, лет вынула. Не знаю, что это Color Screen такое. Ну... Нормал профиль. Все, нету денег. Три доллара. Эм, эм, ну, центр резем конфет. Ага, есть. Пирс, наши смотрят дети, блин. А меня смотрят на Ютубе много людей. Поэтому и детей, кстати, тоже на Ютубе смотрят очень много. Идите в планец святых. Эшвуд. Ашкарей будет! Два колеса. Может было эту машину взять, к примеру? Какую-то пленсенс. Вс же некрасивый цвет я. Не, я выбрал цвет нормальный, но вс же по краску цвета конфетки не хочу. Не особо, короче, ставить. Я раб мой. План Не, Нет, тут я знаю, что мне понадобится беспилотник. Такие вот возьмем цвет опять же будет тут. Фиолетовый, потому что сенсор это игра про фиолетовых пацанов и девушек. Это... и третий цвет это тоже фиолетовый и пусть Ладно, escape. No, escape. Кардроп. Все, это стиль. Что это за Костюмы не лучше не будем. Пока что не будем, потому что ну, в костюмах мы тоже с вами можем застрять надолго. А еще окей okay, забрут я еще жив ага брут я все еще жив и гига чата надо пришибить На Е. Добить Брута. Кабана. Вот так. Сейчас. Смотри, Пирс. Подсоберу только. Мне потом надо будет. Нужно будет потом. Вы бросайте одного из своих помощников. Перс, идем, перс, ну беги, бежим. Это все синдикат, короче. Это синдикат овцы. Там будет синдикат овец. Там будет синдикат. Т. Это все синдикат овцы. ТА да, БЛИН! Ты. Я пинковин. -пин -пин -пин -пин. Всё. вот отсюда вот выходим инфуэрику будет тут стоять с этого момента вы можете в доме сохраниться там можете в доме короче что угодно делать все порт вот и я пройдена сейчас 106 тысяч респект от третьего уровня уважения тапс а, понял. Понял, понял, понял, понял, принял. Upgrades, abilities. Ммм, так. Скорость 20, спринт на 25% прокачен, так. Так, пирс, время вечеринки. Пирс. Конечно, это глобальный контакт. Здесь можете собирать свои машины. Миллиметраж 3. Миллиметраж, эм, так. Миллиметраж 4, 1. Миллиметраж 2. Миллиметраж 3. Миллиметраж 4. 4, я сказал. Миллиметраж Не стоп, Сотопешичка, идите в, едите в аэропорт. Четвертая часть инструм, как будто бы не было. Да, на горе поставил себе дам, да да, да, ребятки. Если вам что-то не понравилось, то не нравится что-то в моем стиле езды, то идите вы лесом. Послать я вас не могу, куда захочу. Ну, короче, идите вы лесом, если вам не нравится, как я вожу. Район у нас таким макаром открывается, таким звуком точнее. А, не, я вспомню, что сейчас будет. Это будет какой-то... Извините, ребят, конечно, но это будет какой-то... Летейший! Матейший! Матом не буду говорить, потому что не хочу говорить о матом. Материться, да и смысл, тем более, это не имеется особо... Это будет сейчас летейший, летейший! Что я могу еще вам сказать, да, пиздейший Мы с самолета полетим, Пентхаус! О, это была красивая картинка сейчас. Хм, что вы на этой картинке видите? Вы, может, могли на этой картинке видеть... Эм, прелесть. А я увидел... Больше, чем, честно говоря, прелесть. а а Вот что думаете. Какой-то дебил в моем бассейне. Моргенштерн на праздник. Давайте заявимся. Давайте начинать. Наш праздник а-ля Праздник а-ля Пати. Бленд Сейнс. А? а. Все чисто. А тут была песня. А, а, а, а. Но сейчас ей нет, потому что я, ну, как бы не хочу, чтобы мне авторские прилетели права за эту песню. Ну, это песня из игры, поэтому я не могу сейчас, честно говоря, я даже надеюсь, уверен практически на сто что даже самому напивать ее нельзя. Я выиграл мой бой. Шанди, я говорю тебе... Человеческие шты. На е... Вот. Вот. вот сейчас. А? Извините. Вы мне сейчас не нужны. Какой кот от... Все вот, Мне нравится этот Нет, это простудка. ее не надо бить. Oh. Попробуй-ка её сделать. А я вас вижу. Тебя я тоже вижу. Тебя я тоже вижу, но в тебя я попасть не могу. В общем-то, и в тебя я тоже попасть не могу. И в тебя я тоже попасть не могу. чё -то, блин. Код 3131. Так. Уф. Респект плюс 7. Уважение. Контрол на корчик присесть. Силпорт будет моим. Кто не за меня, а тот против меня. Привыкши на контрол на корточки садятся и все. Не привык я, что на С, честно говоря, это надо зажимать С. Я привык, что Ctrl. Вот на Ctrl вот садитесь на корточки. Сейчас будет какая-то. Я уверен, что сейчас вот летишь летешь, улетешь и пиздец. Уничтожьте Морген Старс. Ладно, проституток можешь не трогать. Проституток можно не трогать. Они, собственно... Мы убьем всех людей. Проституток можешь не трогать. Растут может не трогать. Они... моргин морнинг Стар. Утренняя звезда получается. <соспит> Растут не трогаем, короче. <соспит> У них ревный вертолеты. Причем мне не оставляют светы, ребята, блин. Мои <реклама> враги до нас. Шаван, спасибо. Спасла. Рэп. Держи нос по ветру. Они проститутку захватили в заложники. Девушка из Морнинг Сра. Она схватила проститутку в заложники. Я не хочу проститутку убивать, они ничего плохого не взяли. Они просто хотела позаработать. А, ребят в чем проститут виноват? Ничего не, не виноваты. Они просто хотят заработать, а? Они просто хотят заработать. Просто им деньги нужны. Очень сильные, даже сильнее, наверное, даже чем нам. Хотя в этой игре вообще всем нужны деньги, как мне кажется. John you have that place cleaned up yet? What do I look like, the damn maid? I know you're pissed off at life right now, but you have to take everything so literal? We're sitting on a bomb here and you're making jokes. Я над ним словно его тень лечу, за ним. Вы же, ребят, наверное, знаете, что я очень сильно люблю женщин, девушку. Меня что сбили? Собаки. Морнинг Саровский. Эм. Ретрай. Ретрай фром чекпоинт. Не знаю, ребят, у меня что-то вылетело, особо не хочу говорить, чё фигали у меня вылетело. свететь control. Где-то вот, где-то здесь примерно. Мне и подбили в тот раз. Где-то вот тут вот это было и... потому что я сейчас слишком низко реально о вот практически кинзи до да, кинзи долетели я помню кинзи еще с четвертой части из третьей она в третьей появилась, в четвертой, пятой и в Китау Тов Хел была. Не кипишуй, сейчас все будет, короче, мы сказали. Не никаких кодов, только провода. Синий, черный и красный. У меня нету временного засранства такие. Пари! Прежде чем раз, Умница! Эх! Yeah. Ah! Свернуть! Кра красный фронт! Черт, я проиграл пари! <laughs> как на таком можно пари ставить, а?! Сейчас, извиняюсь, ребятки. Меня зовут, опять же... Меня зовут, ребят, извиняюсь, ребятки, пока-пока.